продукта это обычно магический прием который называется я испытываю радость от этого предмета именно поэтому чем больше радости в предмете тем больше шансов его продать и мой совет такой. Смотрите на свой сайт и говорите какой он красивый, как же мне приятно, как мне радостно и начинайте классать, пусть вам все в этом сайте нравится. И старайтесь что бы вы ни делали облучать вот такой радостью. У вас есть киоск или вы готовите продукт, который собираетесь продавать или вы готовите договор какой-либо, облучайте это все радостью, делайте это в хорошем настроении, делайте это весело, делайте это радостно, делайте, создавая эмоцию. Когда вы встречаетесь с кем-либо или вы работаете продавцом или вам нужно заключить договор старайтесь делать так чтобы появлялась радость у того человека который к вам приходит а что это это встреча человека с улыбкой не забывайте создавать элемент Который, о котором говорил Булат Куджава в свое время, он пел песню «Давайте говорить друг другу комплименты, чтобы создавать хорошие моменты». Старайтесь людям, которые приходят к вам, создавать с ними эмоцию. Обучайте своих продавцов создавать эмоцию, обучайте тех, кто работает в скул-центре у вас создавать эмоцию, сами создавайте эмоцию, будьте человеком-источником эмоций. Если научить продавцов, которые продают где-либо, общаться с людьми и при этом во время этого общения говорить или обучать их давать человеку комплимент, то можете 100% быть уверены в том, что этот человек навсегда будет вашим дальнейшим клиентом и всегда будет с вами на 100% коммуницировать. Обычно люди в магазин заходят не за покупкой, это очень редко бывает. Обычно люди в магазин или люди куда-либо заходят для того, чтобы получить какую-либо эмоцию. Хорошую, плохую, но эмоцию лучше хорошую, потому что за хорошее придут еще раз, а к плохой не придут.